Всем привет! Это видео о том, как сбросить или восстановить пароль от учетной записи Windows. Рассмотрим случаи, когда доступ к другим учетным записям компьютера есть или доступ к системе полностью отсутствует. В Windows для сохранения паролей пользователей и управления ими используется система SAM. Вся информация в ней хорошо защищена и узнать ее непросто. Но часто совсем не обязательно именно узнать пароль, достаточно сбросить и войти в систему без пароля. Давайте рассмотрим как это сделать.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 Ссылку на официальную страницу оставляю в описании. У утилиты нет графического интерфейса. Тем не менее, она очень проста и понятна. Графический интерфейс отсутствует, так как она работает из загрузочного диска, без загрузки Windows. Но именно так она получает доступ к хранилищу паролей. Ведь сбросить пароли с подработающей системы не предоставляется возможным. Итак, чтобы запустить Offline NT Password and Registry Editor, перейдите на страницу программы. Закладка «Boot Disk». И скачайте архив для USB USB 14.0201.zip Files for USB install Как видите, здесь также есть образ для создания загрузочного CD-диска. Но мне кажется, что создать флешку проще и более актуально в нынешнее время. Разархивируйте его Это файлы для загрузочной флешки Offline NT Password and Registry Editor. Как видим, это просто набор файлов. Из них нужно создать загрузочную флешку, из которой в дальнейшем запускать программу на нужном компьютере для сброса пароля. Чтобы создать ее, рекомендую воспользоваться Windows from USB. Почему именно этот инструмент скажу дальше. Программа также бесплатная. Ссылку на официальную страницу для скачивания оставляю в описании. Скачайте, разархивируйте и запустите его. Запускайте версию в соответствии с версией вашей Windows. У меня 64-битная. Вставьте флешку в USB-порт вашего ПК. Выберите ее в WinSetup from USB. Отметьте AutoFormat. Здесь все оставляем по умолчанию. Дальше отмечаем функцию, из-за которой я использую WinSetupFromUSB. from USB. Это выбор способа создания загрузочной флешки. Offline anti Password and Registry Editor нужен именно последний из перечня. Sys Linux Boot Sector Созданная другим способом загрузочная флешка Offline антипаспорт and Registry Editor не будет работать. Указываю путь к папке, с скачанными ранее файлами USB 14.0.2.0.1 и нажимаю Go, Да, Да и дожидаемся окончания создания нашей флешки. Окей. Все, загрузочная флешка с Offline Anti-Password Registry Editor создана. Теперь переходим к компьютеру, пароль Windows, на котором необходимо сбросить. Как видим, на нем есть несколько учетных записей, на вход в которые установлены пароли. Чтобы сбросить пароль от нужной нам учетки, загрузимся с созданной флешки с Offline Anti-Password Registry Editor. Способ загрузки компьютера с данной флешки ничем не отличается от загрузки компьютера с любой другой загрузочной флешки. Подключите флешку к ПК и выставьте в BIOS или UEFI первым загрузочным устройством USB. О том, как сделать это, у нас есть отдельное детальное видео. Смотрите его по ссылке в описании. В первом окне нажимаем Enter. После этого загружается непосредственно интерфейс самого инструмента. Обратите внимание на то, что здесь написано. Автор не дает никаких гарантий и не несет никакой ответственности за возможные принесенные данной программой ущерб. Чтобы продолжить загрузку оффлайн NT Password and Registry Editor, нажимаем Enter. Дальше просто внимательно читайте, что пишет сама программа. Она сама указывает, что дальше делать, что выбирать и какие клавиши нажимать, в зависимости от желаемого результата. Итак, шаг первый. Нужно выбрать номер раздела, на котором установлена Windows. Ориентироваться придется в первую очередь по его размеру. В принципе, до самого последнего момента программа не вносит никаких изменений в Windows, поэтому в случае ошибки можно просто начать процедуру сброса пароля заново. Но программа сама определяет системный раздел и предлагает вам выбрать его. В подсказке мы видим единицу. Вводим один, Enter. Пошли какие-то технические данные. Я нажимаю Escape. В результате отображается меню подсказка, в котором указано. Чтобы увидеть следующую строку нажмите Enter. Пробел следующую страницу. Q – выход. R – показать всю оставшуюся информацию. Нажимаю R. В результате отображается следующее меню, в котором необходимо выбрать дальнейшее действие. Выбираю первый пункт Password Reset, так как мы собрались сбросить пароль. Единица. Enter. Шаг 3. Исправление пароля или реестра. Снова выбираем первый пункт. Edit User Data and Passwords. Единица. Enter. В результате программа отображает нам перечень пользователей, то есть названий учетных записей данной операционной системы. И предлагает ввести read номер того, пароль которого нужно сбросить. Смотрим предлагаемую табличку. Есть колонка Username с названиями учеток пользователей. Напротив каждой в первой колонке таблицы указан ее уникальный read номер. Определяем нужный нам. Вписываем его в предлагаемое поле и нажимаем Enter. Перед нами отобразилось ключевое меню, в котором необходимо выбрать действие, которое программа осуществит с учетной записью. Обратите внимание на данное меню. Здесь, кроме сброса пароля, можно выбрать разблокировать аккаунт пользователя. Изменить тип учетной записи на администратор, добавить или удалить пользователя из группы, а также выход. Выбираю один. Сбросить пароль и нажимаю Enter. Все, почти готово. Выходим из программы. Вводим Q. Нажимаем Enter. Еще раз Q. Enter. Соглашаемся с внесением изменений, введя Yes. И еще раз нажав Enter. Отказываемся от дальнейшей работы в Offline NT Password and Registry Editor NNO. Извлекаем флешку или CD-диск и перезагружаем ПК. При следующей загрузке системы мы видим, что пароля для входа в учетную запись нужного нам пользователя больше нет. Нажимаем кнопку Войти и входим в систему. Все, пароль сброшен. Таким образом, можно сбросить пароль учетной записи пользователя, если у вас нет к нему доступа вообще. И это не единственная бесплатная программа для этой цели. Есть и другие, как Jonze Reaper, AircrackNG, RainbowCrack, OffCrack и так далее. Это что касается сброса пароля Windows. Но если на компьютере несколько учетных записей, и у вас есть доступ к одной из них, то восстановить или узнать пароль о других учеток также можно. Правда, встроенные Windows-инструменты возможности сделать это не дают. Политика безопасности. Но пароли от других учеток Windows одного компьютера можно узнать или восстановить, используя сторонние приложения. Как например, Elcomsoft Proactive System Password Recovery или Loft Crack7. Ссылки на официальные страницы программ будут в описании. Говорю сразу, что программы платные и стоят недешево, но наверное лучшие в своем роде. Детальный обзор программ делать не буду, только покажу, как с их помощью посмотреть или восстановить пароль от своей или другой учетной записи компьютера. Итак, запустите AlcomSoft Proactive System Password Recovery. Интерфейс программы предельно прост, и для выполнения простых задач никаких дополнительных знаний от пользователя не требует. Для просмотра паролей учетных записей данного ВПК будет достаточно функций главного меню. В закладке ⁇ Лагон Пароль ⁇ можно увидеть данные по текущей учетной записи. Имя компьютера, пользователя, разрешение автоматического входа в систему и подсказку о пароле. Нажав закладку хэш и паролей, вы увидите данные обо всех существующих учетных записях данного компьютера. Как видим, в моем случае их две, Ирина и Валерий. Остальные системные, о чем отмечено в комментариях. System Password Recovery показывает информацию по ним. Это уже знакомые нам RID номера, хэш LM, хэш NTLM. Статус учетной записи, подсказки к паролям и сами пароли. Все предельно просто. Функций у программы очень много, но разбираться мы в них не будем. Нам этого достаточно. Пароли взломаны. Кстати, у программы есть бесплатная пробная версия. Она ограничена и показывает только два первых символа пароля входа в учетную запись. Loft Crack 7. У данного инструмента также есть пробная триальная версия. Она ограничена 15 днями использования или просмотром информации по 10 аккаунтам. Итак, запускаем программу и выбираем Мастер проверки паролей. Password Auditing Wizard. Дальше, если вам просто необходимо узнать пароли других учетных записей данного компьютера, просто нажимайте Далее все время. Выберите систему, локальная или удаленная машина, тип учетной записи, тип или сложность проверки, отображаемые данные. И так далее. Как видите, для обычного ПК я все оставил по умолчанию. В результате запустится процесс сканирования системы, в результате которого программа отобразит обнаруженные учетные записи и данные по ним. Среди прочих пароли для доступа. Они будут в столбике NTLM Passwords. Таким образом, можно получить доступ к учетным записям Windows и хранимых в них данных, даже если вы не знаете пароли от них. Если же кроме доступа к данным пользователя учетной записи вам необходимо просмотреть историю посещенных им сайтов, нужно просмотреть полную историю используемых на ПК браузеров, восстановить удаленную историю посещений сайтов и посмотреть нужную переписку в социальных сетях, то для этого рекомендую специальный инструмент Hetman Internet Spy. Ссылка на видео о том как работает программа и на страницу для ее скачивания оставляю в описании. На этом все, ставьте под видео лайк и подписывайтесь на наш канал если видео оказалось полезным. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока.